Здравствуйте, меня зовут Владимир Исаев, вы на канале «Помощь с компьютером». В последней версии Windows 10 появился новый виджет под названием «Новости и интересы», который по умолчанию отображается у любого пользователя на панели задач справа около часов, где мы видим значок погоды, температуру и небольшое описание данной погоды. Если навести или нажать по данному виджету, откроется такой сайдбар, где будут отображены наши интересы. Само собой, настроить интересы можно через вот эту кнопочку управления. Мы переходим на официальный сайт Microsoft News и здесь настраиваем наш интерес. Если нам данный виджет не интересен, мы его можем отключить двумя способами. Допустим, на вашем компьютере работает только один пользователь, это вы, и больше никто не подключается. То отключить виджет можно всего лишь пройдет два шага. Нажимаем правой кнопочкой по панели задач. «Новости» и «Отключить». Все, виджет отключен, у вас он больше не появится, даже после перезагрузки и так далее. Если вы захотели его вернуть, вам нужно сделать те же самые шаги, то есть правой кнопочкой «Новость интерес» и выбрать «Либо показать значок и текст, либо показать только значок». Вернули. Все, виджет снова работает. Если у вас на ваш компьютер работает несколько пользователей, либо бывает, что создается новый пользователь, либо авторизовывается новый пользователь, то у него будет по умолчанию всегда отображаться данный виджет. Чтобы его отключить у любого пользователя, который будет работать с этим компьютером один раз, это надо сделать через реестр. Давайте проделаем. Нажимаем «Пуск», «Реджедит». Правой кнопочкой запустить от имени администратора. Это можно сделать у любого пользователя. Так, как настройки будут применены ко всем. Все. Я пробегусь по пути, а не через папки так удобнее будет. И нам будет предлагаться сразу, наглядно. Нам нужно пройти hk Current User, Software, Microsoft, Windows, Current Version и Fits. Вот, мы прошли по пути, как раз вот папочка. Здесь нас интересует вот этот параметр shellfitaxbar view mode. Как раз он отвечает за данный виджет у любого пользователя. По умолчанию он имеет параметр значение 0. То есть, если вы откроете новости интереса, вы увидите, что здесь есть три пункта 0 означает что показать значок и текст 1 показать только значок 2 это отключить то есть нам нужно здесь выставить значение 2 нажимаем ок после этого закрываем реестр и все как вы видите у меня исчез бывает если не исчезать просто надо перезагрузиться и после этого у вас ни у кого не появится данный значок то есть если я обратно вернусь и поставлю здесь значение 0 и закрою. У меня обратно виджет отобразится. Вот так легко и просто можно сделать. Либо через панель задач, либо через реестр. Отключение-включение виджета. Новости интереса. интересы. На этом видеоурок хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте в комментариях к видео. А так приглашаю вас на сайт isavv.ru и на мой инстаграм-канал. Всем спасибо и до скорой встречи.